Здравствуйте, уважаемые подписчики, будущие подписчики. Тема сегодняшнего разговора будет эксклюзивная вышивка крестом. Почему эксклюзивная? Я, в принципе, с детства любила вышивать, покупала готовые наборы, но не очень приятно, когда приходишь в гости к подружке, даришь ей вышивку, которая у нее уже висит. Перед вами канва Аида, 18. Чтобы вы понимали, лучше всего вышивать на 12, 14 и 16 конве. 18 конва используется больше для портретной вышивки, потому что на 1 сантиметр 7 крестиков уходит. Откуда такой шаблон? Я нашла программу, которая разделяет на пиксели. Я скачала в обои для рабочего стола и превратила их... Вот такое. То есть сама подбирала символы, какие мне удобно. Вот вам рабочий вариант. То есть когда новый лист беру, я его линую по 5. В конце у меня 7 крестиков. И вот такое нехитрое приспособление, да, с помощью которого я могу идти и вышивать. Никогда больше десяти клеток не протягиваю. Также э, закупаются бобины. И все символы, которые я придумала, я э, сюда наматываю нитки. Что конкретно по этой работе хочу сказать и обязательно показать, как надо вышивать на такой конве. Видите, я ее скрепила, э, она была завернута в узел, но ну, замотана. Значит, конва Аида 18. На ней не вышивают два вложения никогда. Это очень трудно, ну, как? Мне очень нравится, мне очень нравится кропотливая работа. Если получится вот немножко моему оператору поближе, то вот он один маленький крестик, видите? Видите? На этой конве вышивают в одно сложение, что говорит о том, что если бы я хотела по правилам вышивать, я должна была бы купить красную или оранжевую конву и совершенно сойти с ума, потому что глаза будут очень уставать. Дальше что хочу сказать. Размеры этого работы, видите, у меня осталось совсем чуть-чуть. Тут около 12 сантиметров. Размер ее будет 67 на 60 сантиметров. Что вместе дает при умножении 67 на 60 и в одном сантиметре 7 клеточек. Вот здесь будет 28 140 крестиков. Также здесь 58 цветов. Извините. Когда программа выдает уже по пикселям, да, у меня здесь прописано. Мой символ. Какой номер это гаммы ниток мулиная. И сколько... А тут сколько чего, я уже забыла. Номер гаммы... Подождите. Не мотков. Кре крестики где-то были. Опа, забыла. Как-то я высчитывала. А, да, здесь только мотки, правильно. Когда считаешь по программе, она пишет, сколько крестиков. Например, вот твердый знак, да? Это определенный цвет, 0,0,0,2 у гаммы. И она мне пишет, допустим, их там 500 с чем-то крестиков. И я догоняю до целого мотка. Здесь 58 цветов, чтобы вы понимали, на конкурсе «Золотая игла», не помню, в пятнадцатом по-моему, году. Главный приз в миллион рублей и еще какой-то гарант получила аналогичная картина по размеру. используема половину цветов от меня, то есть не было сложности. Ну, девочка на пляже. Девочка на пляже, да. Девочка на пляже. Ну, то есть все бел. Да, это кропотливая работа, потому что она вышивала в одно вложение на 18 на такой песочный. Смотрите, 58 цветов обошлись у меня в 196 мотков, а один моток ниток гамму Лине содержит 8 метров. В этих 8 метрах в каждом вот куске я обычно беру, да, нарезаю вот на такие вот кусочки. Вот на такие. Вот она нитка. Вот она. Вот в этой нитке 6 ниток. У нас по 2 вложения. Значит, в каждой такой нитке 3 фрагмента для вышивания. Правильно? А, 2 вложения. Я все высчитывала. 2 вложения. Это, ну, такого куска. Примерно 40 крестиков вышивается. А в мотке 8 метров. Значит, в нем 48 фрагментов. А значит, 40 фрагментов на 48 в одном мотке 1920 крестов. Для чего я это говорю? Если кто-то последует моему опыту, есть замечательные магазины, интернет-магазины, где один вот такой моток ниток. Посмотрите мне еще магазин. Видите, подписывал, с какого по какой здесь. Это же же остатки, вы понимаете. Посылка вот с этим весила, по-моему, около трех килограмм. У меня стоит посылка, которая весит около 4 килограмм. Так вот, вот такой вот один моточек в магазине. Где-то скидка была по 8 рублей я взяла. Правда, это было года три назад. Самая дорогая, по-моему, восемнадцать рублей. У нас уже 30. У нас, когда мне пришлось докупать, как бы вы ни считали, все равно не получится. Где-то перетянули, где-то поленились. 40-45 рублей. Вы представляете этот объем? В общем, запомнили, если что, перемотаете. Смотрите, теперь. Доказательство того, что на этой работе нет ни одного узла. То есть, как видите, если даже подальше там отойти, да? Ну, вот его постирать, когда прополоскать, такая меховушка получается. Вот. Что я хотела продемонстрировать. Не, а, иголки. Иголки. Я уже что -то только не перепробовала. По-моему, это они. Вот хотя бы такие. 24-26 для гобеленов. Они достаточно плотные, но в принципе, сколько тут было штук? 6 штук. Осталось 2, ну и вот 3. То есть я сломала, ломаются ушки. А теперь давайте попросим нашего оператора поближе к нам спуститься, и я вам покажу, как происходит этот процесс. Для чего я это делаю, ребят? Конечно, мне хотелось выставить на аукцион. У нас есть множество аукционов и другие страны. Я обалдела, когда в Турцию попала на, на аукцион и выяснилось, что для моих параметров стартовая цена полтора миллиона долларов. И меня заблокировали практически везде, потому что куда бы я ни посылала, мне, ну, без объяснений, и, и я недавно директору показала фотографию. Он говорит, о, это бисер. Я думаю, ну, теперь мне все понятно. Смотрите, вот где я остановилась. Вот мое это. Я каждый раз, вот, то есть, цвет начала, я обвела в кружочек. У меня символ У. Сейчас очечки одену стоя очень неудобно ребят муж говорил садись я не захотела это все без пальцев делается без ничего вводим ровно в дырочку дырочку прям дырочку дырочку продели перевернули и ждем хвостик вот такого хвостика вполне достаточно поверьте мне спустя 2-3 крестика зубами можно вырывать это я тоже объясню. Всегда вышиваем с нижнего левого угла в верхний правый угол и с нижнего правого угла. Господи, как неудобно стоя. Верхний левый угол. Никогда не меняйте это действие. Вот оставили иголку, спустились ниже. Что мы видим? Что вот эти вот два, три. Три крестика вышиты, а следующие пустые. Видите, две клеточки. Это будет уже другой цвет. Мы его обводим, а этот вычеркиваем. И идем дальше. Через одну, следующий цвет. Бывает, ребят, вы вот за вот эту полосу три крестика вышили и все. Три крестика и все. То есть через одну, ну и так далее. В принципе, зачем я буду вам это показывать, рассказывать? А, что я хотела вам еще сказать? Эту работу я смакую, я вышиваю ее с 2016 года, потому что в принципе, если мой муж сейчас развернется, Жень, развернись. Нет, вот с этой начни. Вот это Аида 14. И то тоже АИДА 14. Это обои для рабочего стола. Это обои для рабочего стола. Следующую я вышивала тигр воржи. Она была большая, красивая. Сейчас скажу размеры ее. Тигра воржи, минутку. Рада очень, что уговорил муж. Тигр воржи был 63 на 46,5 сантиметров. Я хочу вам показать, что я буду вышивать дальше. То есть, вот обой для рабочего стола. И у меня стоит посылка около 4 килограмм. Это канва и много-много ниток. Почему с сейчас объясню. Следующее вот. На жизни не хватит. Вот это была моя первая работа. Я не знала, что надо 6 ниток разделять. В общем, у моей мамы дома висит узелковый вот такой. Вот эта тоже была покупная фирма Кру... Крум Крам какой-то. Она уже не производит. Я нашла фотографию, я ее тоже разделю. К чему я? Вот внимательно вот посмотрите. Вот сюда. Вот просто вот сюда. Здесь, наверное, женщина полтора сантиметра. То есть вот я вышиваю, никого не трогаю. И тут я понимаю, что я... Перепутала цвета, то есть не ту наклейку наклеила или что. И говорю, мужу, ну, ладно, говорю, ну это же небо. Он говорит, ой, залипуху будешь делать. Ребята, если 12, 14, 16 канву легко распороть, просто повытягивать нитки, это просто трэш. Ты сначала вырезаешь здесь вот все, еще, чтобы канву не повредить и так далее. И еще внимательно посмотрите. Вот сюда, сюда, сюда. Я оставила один раз, два раза вышивку на столе. И моя любимая дочка Кристалл ориентальная просто повырывала, покоцала все это. Повырывала. Вы знаете, я была удивлена тем, что это все так просто. Берется игла именно благодаря тому, что мы нарушаем правила. Понимаете? Берется игла и вот этим тупым концом просто вот тын-тын-тын заправили, заправили, заправили. А почему я вообще ну, стараюсь растянуть? Ребят, я балдею от работы, ну, от, от, от, вот этого, от от вышивания, от, от вот этого. Пока оно есть. Как только оно кончается, мне даже рамку ему искать неохота. Мне очень обидно. Поэтому я спокойно подарила тигра воржи. Кстати, по-моему, его не показали нашим зрителям. Как, как, как, как так, да? Если он у нас есть вообще, я могла его и удалить к чертовой матери, да? А, ну вот, чтобы вы понимали, как у меня муж помогал. Я говорю, что правда такая большая работа? Он говорит, сейчас я тебе покажу. Сейчас я вам покажу, но это просто, конечно, все познается в сравнении. Представляете, взрослый человек, вот от края до края, видите? Прикольно. Издалека это вообще шикардос смотрится. А где же у меня тигр воржи? Где же у меня тигр воржи? А где же у меня, где же у меня? Дочка уже плачет. Сейчас закончим мое солнышко. В общем, ребят, найти не могу. Видимо, удалила, потому что я обижена на эту вышивку, потому что она закончилась. Хотя нет, мы тут переезжали, хоть помнишь? где-то Максим стоял с моими вышивками. Ну, вот я с мужиками есть, а вышивок нет. В общем, ребятки, у меня э, в моем кон контенте, ВКонтакте, у меня написаны мои данные, ссылка на ТикТок, э, электронная почта. Если кому-то нужен адрес магазина, в котором я это заказываю, если у кого-то будут вопросы по созданию вот такого... Я с радостью на них отвечу. На Новый год, например, я развлекалась на позатот тем, что вот на этой же конве вот такие вот маленькие, вышивала маленькие фигурочки, ну, как подвесочки, как шарики. Лишь бы только не кончался тигр. Кстати, вот ниточку продели, если бросаем работу, да, из э, крестика в крестик. И мы помним, что мы вот этот э, отметили, F. Вот. Единственное, в чем проблема, ребят. Вот смотрите. Осталось вот 12 сантиметров. Это все еще схема. Потому что один вот такой лист формата А4. Как бы вам показать. Вот. И до сюда. Вот. Вот. Вот, я, я прям вот говорю, вот. Вот это один лист формата А4. Дерзайте, пробуйте. Если будут вопросы, я буду рада на них ответить. Всем огромное спасибо. Пока.